Обработка фотографий. Здравствуйте, господа. Сейчас мы с вами поработаем немного с цветом и вот эту фотографию затонируем вот в такой вот тон. В общем, это наша исходная фотография, и мы из нее сделаем такую. Возможно, вы в интернете видели, да, скорее всего, видели такие фотографии. Может быть, хотите сделать, да не знаете, как это сделать. Но в ГиМПе есть возможность сделать такое фото. И сейчас я вам покажу, как это сделать. Этот слой я удаляю. И давайте приступим. Идем на вкладку «Цвет». Находим тут «Составляющие». «Разобрать» выскакивает такое вот окошечко меняем цветовую модель RGB на Lab что такое Lab я вам не буду объяснять да я и не смогу вам этого это объяснить вот так взять и коротко объяснить этой теме посвящены целые книги это в общем целая наука если интересно, почитайте, посмотрите на YouTube ролики. Итак, здесь ничего не трогаем, как галочки стоят, так и стоят. Если они у вас как-то иначе стоят или их тут нету, ну, поставьте вот так вот. Нажимаем ОК. Вот, наша картинка разобралась на три слоя. Вот, вот этот слой у нас отвечает за яркость вот на этом, на втором слое у нас находятся все цвета от зеленого до пурпурного а вот на этом слое находятся все цвета от синего до желтого ну то есть э, от синего и по оттенкам по, все тона от синего до желтого. <coughs> В общем, нам нужен вот этот вот слой. Мы просто берем его, ну, мы должны на нем находиться, чтобы он был активный. Просто берем его и инвертируем. Идем на вкладку цвет. Инвертировать. Вот. И теперь собираем нашу картинку. Идем на вкладку цвет и собираем ее снова. Собрать цветовую модель меняем с RGB на LAP. И нажимаем ok Сейчас она соберется. И вот мы получаем такую вот картину, неприглядную пока Конечно же, цвет лица нас не устраивает. В общем нам нужна наша исходная фотография просто открываем ее файл файл, открыть как свои она у меня на рабочем столе нахожу ее и открываю ее в этом окне эти окна можно закрыть они нам уже не нужны вот эти вот И вот этот слой с нашей исходной фотографией, наш исходник, опускаем вниз. В общем, вот этот должен сверху быть. И режим наложения, вот тут вот режим наложения, с нормального меняем на только светлое. И получаем мы вот такую вот картину. Вот. И теперь, чтобы нам нормально работать с этим слоем, в режиме только светлое, некоторые настройки у нас будут плохо работать. Цветовые настройки, там, еще какие-то. В общем, создаем слой из видимого. Идем на вкладку слой, создать из видимого. Вот. Этот слой, он все, нам уже не нужен. Удаляем его. И с этим слоем уже работаем смело. Создам копию. Можно тут кривыми поработать. Ну, ну, в общем, теперь работаем, как с обычной фотографией. Настраиваем там резкость, тон, насыщенность. Производим те же манипуляции, что и с обычной фотографией. Самое главное, что мы сейчас получили вот такой вот тон. Вот. В этом видео я и, и хотел именно это показать. Так что больше я с ней ничего сейчас делать не буду, чтобы урок не затягивать. Вот. В общем, вот так. Все просто. Вот наша исходная фотография. И из нее мы сделали такое вот... Не знаю, это дело вкуса. Мне как-то... Не знаю, даже у меня смешанные чувства. Нравится мне это или нет. Так что философствовать не будем. На вкус и цвет, как говорится. Ну все. Вроде. Вроде все. Если урок был полезный, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Если до сих пор этого не сделали, пишите комментарии. Если есть какие-то вопросы, спрашивайте. И на сегодня это все. Спасибо за внимание. Я сворачиваюсь. Ничего этого сохранять не буду. Всего доброго.